Всем привет! Мы не раз уже с вами говорили о новинках контекстной и таргетированной рекламы, а сегодня хотели бы обсудить с вами базовые инструменты при продвижении в интернете. Давайте поговорим о джентльменском наборе контекстной и таргетированной рекламы. Ваше объявление на поиске появится на первой странице поисковой выдачи при введении тематического запроса. В Яндекс также можно использовать такой инструмент, как баннер на поиске. Поисковая реклама в первую очередь нацелена на тех пользователей, которые уже готовы сделать покупку. Но не стоит также забывать о том, что она важна также и для информационных сайтов, которым важен трафик на сайт. Реклама в сетях поможет вам сработать на опережение и охватить ту аудиторию, которой уже потенциально интересна ваше предложение. Таким образом, вы сможете привлечь внимание пользователей, которые ранее о вас не знали, или напомнить о себе. Объявления в сетях показываются в разных форматах. Видео, анимация, тексты в приложениях, и все это на многомиллионных сайтах партнера Google и Яндекс. Ремаркетинг или ретаргетинг – это тот инструмент, который поможет вам вернуть вашу теплую аудиторию на сайт. Именно тех пользователей, которые ранее уже его посещали, но не совершили там никаких целевых действий. Ремаркетинг вам подойдет, если вам нужно вернуть пользователя, который ранее уже заходил на ваш сайт, но, к примеру, не заполнил форму заказа, или же оставил товар в корзине и так и не вернулся, чтобы купить его. Если вы хотите найти тех пользователей, которые посмотрели ваши видео на YouTube, но так и не перешли на ваш сайт или, к примеру, не подписались на ваш канал. Реклама в социальных сетях или по-другому таргетированная реклама базируется на трех китах – MyTarget, Facebook и ВКонтакте. Социальные сети дают нам много возможностей и выбора форматов рекламных объявлений, но сегодня мы поговорим именно об основных форматах. MyTarget позволит показывать вам ваши объявления на всех площадках Mail.ru Group, в том числе и Одноклассники. Максимальный формат рекламного объявления в MyTarget это мультиформатное размещение. Этот формат позволяет создать одно объявление, которое будет подстраиваться под места размещения и устройства. Для ВКонтакте можно выделить такие основные форматы, как универсальная запись и запись кнопкой. Универсальная запись называется так не просто так, а именно потому, что она совмещает в себе все возможности рекламирования ВКонтакте. В свое рекламное объявление вы можете добавлять фото, видео, опрос, а также метки на карте. Также есть возможность продвигать записи, опубликованные ранее в вашем сообществе или создать рекламная запись в вашем рекламном аккаунте. Одним из преимуществ универсальной записи является то, что она не будет надоедать пользователю, если будет корректно настроена частота показов. Запись кнопкой содержит кнопку призыва к действию купить, установить, зарегистрироваться. Такие кнопки привлекают внимание пользователя и позволяют его направить на совершение необходимого действия. Для Facebook будет актуален формат реклама в ленте новостей. Рекламное объявление подойдет именно вашей целевой аудитории, и оно будет состоять из фото, текста и кнопки с призывом к действию. Также к базовым инструментам можно также причислить и Инстаграм, но это уже совсем другая история. Однако, не стоит забывать, что в социальных сетях необходимо также использовать и ремаркетинг, и ретаргетинг для возврата ваших пользователей. Это были самые базовые инструменты контекстной таргетированной рекламы. Уверена, многие из вас уже ими пользовались. Поделитесь своими результатами в комментариях. Всем пока!